Коллеги, здравствуйте! Традиционно на вебинары в прямом эфире не так много партнеров приходят, все работают, но, как всегда, будет запись. Мы обязательно ее выложим. Я знаю, что записи вебинаров смотрят <laughs> в десятки раз больше человек, чем, чем подключается в прямом эфире. Так что, наверное, в первую очередь даже здоровую с теми, кто смотрит меня сейчас на YouTube, ВК или <laughs> какой-то другой платформе. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите вопросы в комментариях, обязательно ответим. Сегодня мы хотим поговорить про партнерскую программу 3CX и, наверное, в первую очередь изменения и новости, которые произошли в 2023 году. Ну, конечно, без повтора каких-то базовых пунктов обойтись не удастся, но надеюсь, что это достаточно быстро и бесполезненно пройдет для тех партнеров, которые так все знают. Я здесь хочу напомнить вообще о позиционировании 3CX. Естественно, конечно, каждую презентацию про коммуникационную платформу 3CX так или иначе про это говорим, но скажу здесь тоже еще раз. 3CX это не просто ATS, не просто IPATS, это коммуникационная платформа UCNC, UniFi Communication and Collaboration. То есть философия продукта в том, что мы объединяем различные каналы связи. Это, конечно же, и, наверное, в первую очередь АТС, модуль IP-телефонии, но также это чат и система сообщений, очень удобная система установки и шеринга статусов пользователей, интеграция с мобильными устройствами. Ну, правда, крутые мобильные приложения, например, 3CX-фон, но в реальном использовании, там, в моей личной, например, работе нравятся, ну, на порядок больше, чем другие софтфоны которые тоже приходилось и приходится в работе использовать. Никаких нареканий так что в этом плане все очень круто. Интеграция с бизнес-приложениями, с сайтами, с мессенджерами, ну то есть возможность общаться с коллегами, с клиентами самыми разными способами, то есть такая неканальность в широком смысле этого слова, ну и, конечно, возможности проведения аудио-видеоконференций. Ну вот, собственно, видеоконференция 3CX сейчас перед нами, ее пример в формате вебинара, но и для возможности проведения именно совещаний, то есть ВКС в формате, когда все могут поговорить по очереди друг с другом и посвящаться, это, конечно, тоже Возможно, и В этом плане 3CX очень классное и недорогое решение. Все больше и больше приходит мне запросов на использование 3CX именно как решение для ВКС. То есть начинают сравнивать даже уже с профессиональными платформами именно видеоконференц-связи, ну, такие как E-Link, TrueCon, Finteo и так далее. Понятно, все, наверное, мы, мы, мы их все знаем. И это на самом деле классно. Должен напомнить, что лицензирование, модуля видеоконференц-связи не связано с принципами лицензирования IP-ATS, то есть даже в самой маленькой телефонной станции по количеству одновременных вызовов, именно телефонных 3CX на 4 одновременных вызова, может быть до 250 участников вебинара или видеоконференц-совещания. Так что, как... Решение для проведения видеовстреч. 3CX это не только классная и надежно работающая система, но еще действительно достаточно бюджетная. То есть можете проверить, там цена в год, условно, получается даже меньше, чем у Zoom а, или у каких-то других поставщиков подобных сервисов. Тот же вебинар.ру и похожие платформы для проведения вебинаров. Так что такой возможности тоже не забывайте. Вот как раз страница с прайсом. Ну, то есть, например, редакция Professional самая маленькая лицензия на 4 одновременных вызова 45 евро в год плюс НДС для конечного заказчика и Enterprise с максимальным количеством участников вебинара до 250 человек, ну, как видите, немногим дороже. По структуре прайса кратко расскажу, две редакции по функционалу сейчас присутствуют, если вы давно следите за 3CX или смотрели какие-то наши старые материалы, старые вебинары, видели, что раньше существовало три редакции, сейчас редакция стандарт, это уже end-of-life продукт, она больше не продается, единственное, что возможно продлевать старые лицензии стандарт, Такие запросы, но имейте в виду, что продлить их можно только до конца срока истечения этих лицензий. То есть, если старая лицензия, стандарт закончится ее срок она истечет, то, соответственно, продлить ее в режиме стандарт уже будет никак невозможно. Есть такие, такие нюансы. Ну, а в целом для новых клиентов, ну и вообще и старым клиентам мы тоже рекомендуем переходить на более полноценные редакции. Есть два, ну, условно говоря, тарифных плана, две редакции Professional и Enterprise. В Enterprise есть некоторые плюшки, классные дополнения, чего нет в Professional, например, расширенные возможности кастомизации, расширенные возможности управления правами, но основное, конечно, это это отказоустойчивый кластер, ну, по сути, горячее резервирование, то есть дублирующая лицензия, которую можно установить на резервный сервер. Конечно, в 3CX присутствуют бесплатные лицензии. Это будет отдельный слайд, расскажу чуть позже. Там произошли изменения, так что нужно будет про это подробнее рассказать. Напомню, что я это чуть выше сказал, но не сакцентировал внимание. 3CX лицензируется именно по одновременным вызовам, а не по количеству абонентов. До 10 тысяч абонентских устройств можно прописать на любой... АТС даже на 4 одновременных вызова. И бывают такие типы клиентов, такие случаи, когда одновременных вызовов очень мало, устройств много, например, гостиницы, самый харизматичный, пример в этом плане. Для такого типа заказчиков решение 3CX получается не только надежным и удобным, но еще и крайне выгодным, потому что можно взять недорогую лицензию и решить все свои задачи. Лицензии 3CX, они только годовые. Ну, конечно, никто не запрещает заказчику купить лицензию сразу на несколько лет, там идет, по сути, просто математическое умножение, то есть можно купить на 3, на 5, на 10, на 11 лет, но при покупке от трех лет и больше там, возможно, еще дополнительные скидки. Так что, если компании, которые хотят забюджетировать решение сразу на много лет, допустим, у них сложная система закупок, торгов, или вообще нет возможности выделять бюджет каждый год на годовые лицензии, да, у нас такие случаи часто бывают, можно сделать это один раз, например, на 10 лет вперед, и все будет работать. Так что. Такие возможности тоже есть. Ну и что не может не радовать и а радует наших клиентов отсутствие каких бы то ни было скрытых дополнительных платежей дополнительных платных модулей, дополнительных лицензий, каких-то расширений, сервисных лицензий и так, далее, и так далее. Все, что должно быть в 3CX, включено полностью без каких-то дополнительных условий в те цены, которые приведены на экране. Так что здесь заказчику не нужно думать о том, что может понадобиться еще. Особенно ярко это видно на примере сравнения 3CX с виртуальными ATS. Ну, Конечно, у разных ну, операторов разные принципы построения прайса, но в некоторых случаях это прям очень видно, когда базовая цена какого-то решения, казалось бы, крайне низкая, но если посчитать 24 дополнительных пункта, отдельные платные функции и так далее, то выходит, что получается чуть ли не на порядок дороже, чем решение от 3CX. Так что, конечно, считать и сравнивать по ценам нужно все в комплексе для решения сопоставимых задач. Как проходит продажи в России? Опять же, выше упомянул, что нужно добавлять МДС к ценам, это правда. К рекомендованным розничным ценам для России прибавляется НДС 20%. Во всех странах местные налоги и сборы добавляются к розничной цене. В каких-то странах мира, как и, например, в России до 2021 года, НДС нет вообще. Тогда ну, они работают просто по РЦ, какая есть. В России это НДС 20%, в Казахстане, например, 32%, если я правильно помню. В Беларуси, насколько я помню, получается, например, вообще 37%. В Кыргызстане, по-моему, немножко меньше. В НДС там 12% еще тоже есть какие-то роялти. В общем, в каждой стране есть свои нюансы, требующие добавления той или иной суммы налогов к рекомендованной рознице. Мы, соответственно, в наших прайсах добавляем эти 20% к рознице. Вы еще наверняка получите рассылку от нас с напоминанием про эту информацию. На сайте в карточках товаров и в разделе 3CX тоже всю эту информацию добавляем. Так что мы настоятельно рекомендуем, просим партнеров все свои прайсы использовать с добавлением НДС и не забывать про эти дополнительные дополнительные платежи. Однако, у нас есть два юридических лица у компании «Эпиматика», у «Эпиматика» и у Софт. У Софт работает без НДС, вы тоже можете заключить договор с этой компанией, и если вам так удобно, если у вас тоже есть без НДС на юрлицо, закупать лицензии по этому пути, ну, естественно, все абсолютно легально, просто другая форма, форма налогообложения, так что обращайтесь, эти возможности есть. Но мы, опять же, просим, рекомендуем при работе с заказчиком без НДС не понижать рекомендованные розничные цены, а оставлять их на том же уровне, как и в общей табличке, но это, по сути, является отличным вариантом для партнеров увеличить свою маржу ну, на те же 20%. Так что обращайтесь, у нас есть много партнеров, которые имеют два лицензионных договора, естественно, с нами и с одним и с другим юрлицом, и в зависимости от типа заказчика, от того или иного случая, закупают через одну или через другую компанию, так что это все возможно. С 2023 года изменились немножко партнерские статусы. Подробнее, также тоже вся эта информация, более подробная табличка есть на сайте 3CX ру заходите все можно посмотреть но в первую очередь нужно сказать что изменились таргеты для бронзовых партнеров таргет понизился теперь это всего 1000 баллов балл это 1 евро продаж без НДС в рекомендованных розничных ценах. Ну, то есть, именно в ценах для конечного заказчика. Для серебряного статуса таргет немножко вырос, 10 тысяч баллов. Ну, и дальше золото 25, платина 50, титановый 150 тысяч баллов. Ну, и, соответственно, партнерская скидка, партнерская маржа растет от одного статуса до другого. Другая для многих важная новость. Многие партнеры раньше не хотели проходить техническую сертификацию. Для них это было сложно, говорили, что нет времени. Но, в общем с 23 Годы, наличие технической сертификации больше не влияет на получение партнерских статусов то есть это не обязательное условие для повышения своей маржинальности наличие сертификации влияет на другие возможности получение технической поддержки возможность получения авторизационных писем от вендора и еще там дополнительные опции но именно партнерский статус и большую маржу можно получить даже без тех сертификаций для кого-то это может быть важно немножко про движение по статусам хотел напомнить многие партнеры до сих пор задают мне эти вопросы но может быть это как-то не интуитивно понятно хотя мне кажется что наоборот <смех> общий принцип достаточно простой но и в чем-то логичный в течение года партнер может увеличивать повышать свой статус и как только партнер доходит до более высокого статуса по количеству баллов ну, например по 10 тысяч баллов или до 25 в этот момент он моментально свой статус повышает выше ну и соответственно официально увеличивает свою маржу автоматически этот статус присваивается до конца текущего календарного года и на весь следующий календарный год Ну то есть финальная точка Подсчет статусов это 31 декабря, только одна отсечка в году, нет никаких квартальных, полугодовых или еще каких-то промежуточных дат. Все считается только по сути по итогам года, но чем раньше в этом году вы поднимете свой статус, тем, собственно, большее время в конечном итоге у вас будет. Но в целом с 3CX в этом плане удобно и просто жить, потому что, как я говорил, лицензии годовые и 97% наших заказчиков используют именно годовые подписки. То есть не на несколько лет сразу, а просто спокойно продляют из года в год в одни и те же даты. Так что вы заранее можете знать, какой у вас будет кэшфлоу, какие баллы вам придут. Но ну, если вы один раз достигли серебряного статуса и в следующий год, например, продлите те же самые лицензии, то понятно, что те же самые баллы и получите. Так что сохранять и продлевать свой статус, а потом его увеличивать и приумножать с 3CX просто и с этим проблем быть не должно. По структуре партнерских статусов небольшое произошло изменение дополнение. но для многих оно может быть важно. То есть раньше можно было двигаться, понятное дело, вверх от статуса нового партнера через учебные статусы, статус до титанового, но партнеры, которые ничего не продавали, не реализовывали проекты или не проходили сертификацию или еще что-то не делали, не хотели, они могли скатиться в статус аффилированной с минимальной скидкой, но как бы оставаться партнером 3CX. Сейчас в каком смысле эта история заканчивается, больше как такового аффилированного статуса не будет. То есть партнеры, которые выпадают из партнерской программы, которые не хотят ничего делать, ну или делают продажи или какие-то <смех> другие интересы появились или еще какие-то причины их аккаунт просто переводится в обычный пользовательский аккаунт без какой-либо маржинальности дополнительных возможностей но ну, по сути они перестают быть партнерами так что аффилированных партнеров больше не будет теоретически такие игроки телекоммуникационного рынка ну по сути партнеры но не партнеры именно по бренду 3cx в новом понимании все равно естественно могут прийти и купить у нас лицензии но ну, официально это по политике вендора будет происходить по рекомендованной розничной цене то есть с ну, нулевой партнерской маржой, мы, конечно, подумаем, посчитаем, возможно, не совсем правильно делать совсем с нулевой, но... Обязательно вернемся с новостями. Может быть, это будет статус, например, со скидкой 2 или 3% от РРЦ. Так что в любом случае смысла особого в этом нет. Мы рекомендуем всем партнерам двигаться вперед и вверх по партнерской лестнице, из учебного статуса переходить к бронзовой, ну, ну и так далее. Но на самом деле именно достигнуть бронзу не так сложно, потому что это всего 1000 баллов. По сути, это один небольшой проект, одна АТС, которую нужно установить заказчику, чтобы стать бронзовым партнером со всеми бонусами и с партнерской скидкой так что надеемся что у всех у вас это легко и достаточно быстро получится как минимум достичь минимальных партнерских статусов, ну и потом идти вверх-вверх по партнерским ступенькам. Какую скидку получает новый партнер? Ну вот как раз та ситуация, про которую я говорил, когда у ну, партнеры чего-то не, не хотят в принципе делать, регистрироваться, развивать как-то продажи АТС. У них есть какие-то вообще разовые, может быть, продажи. Попросил заказчик, может быть, они занимаются чем-то совсем другим. Заключить лицензионный договор с компанией Appimatic или AppmSoft в любом случае необходимо, просто по законам Российской Федерации, без этого никак. Но потом разовые продажи мы обычно проводим со скидкой 5%, когда нам в открытую говорят, что просто дайте лицензию и отстаньте от нас. Ну, как я уже сказал, что, конечно, эту, эту политику тоже, может быть, пересмотрим, может быть, немножко другой будет процент, ну или действительно 0%, как нам советуют производителям, потому что аффилированного статуса больше, в принципе, не будет. Но в любом случае это совсем минимальные цифры, мы, конечно, всем партнерам рекомендуем так не делать, в любом случае регистрироваться в партнерской программе, проходить сертификацию, повышать свой статус, официально копить баллы и получать большую маржу, потому что, ну, а иначе Иначе зачем? После регистрации на сайте 3CX, одобрение вендором, обычно Елена из компании 3CX новым партнером в течение пары рабочих дней звонит, все, на русском языке, естественно, с этим. Никаких проблем тоже нет. Проходит знакомство, небольшое телефонное собеседование. После этого присваивают учебный статус со скидкой 15%. Ну, и далее в соответствии с вашими набранными баллами до 35%. Можно ли сразу получить скидку больше? Ну, можно. Во-первых, на большие проекты, вот 12 тысяч долларов евро в РРЦ примерно. Ну, То есть смысл в том, что если приходит компания с большим проектом, и понятно, что в случае его реализации компания сразу повысит свой статус, например, до голда, ну, конечно, можно как бы дать эту скидку авансам. Здесь проблем нет, мы в этом плане не злые и всегда готовы пойти навстречу партнерам. Есть также скидки при покупке ключей сразу на несколько лет, то, о чем я тоже уже упоминал. Ну и периодически проходят специальные акции, промо-предложения, какие-то акции при реализации комплексных проектов. Так что следить за нашими новостями, спрашивать у менеджеров, это все возможно. Можно. Но вот как раз пример таких акций до 31 марта еще у нас действует. Но если вы смотрите в записи, то действовала акция от нас, от компании Appymatica. По ее условиям 15% скидки получали все партнеры. Вне зависимости от статуса, как раз мы тем самым призывали и побуждали всех партнеров достичь бронзового минимального статуса, набрать самое тут минимальное количество баллов, чтобы получить официальный статус и не терять свою скидку. Но параллельно запущена акция от производителя. Все новые партнеры получают статус тройни или академи или учебный. Тут его, как ни назови, суть не меняется. И скидку 15% до конца года. То есть тут есть, с одной стороны, весьма очевидный лайфхак. Если вы уже были аффилированным партнером и не хотите получать нулевую скидку, а хотите получать больше, вы можете зарегистрироваться заново в партнерской программе 3CX, получить статус академи до конца 2023 года и ту же самую 15% скидку и работать с нормальной маржой, Но, конечно, гарантировать, что в случае повторной регистрации вам одобрят сходу партнерский статус, мы не можем. Опять же, как я говорил, проходит некий этап отбора и телефонного собеседования, знакомства с вендором. То есть, конечно, не 100% заявок одобряются в качестве партнеров. Откровенно говоря, ну, компании, которые регистрируются просто так, непонятно зачем, тоже в партнерской, в партнерской сети не нужны, поэтому какой-то отбор здесь проходит, но такая возможность есть. Так что обращайтесь, это все, все решаемо. Главное, чтобы у вас было желание развивать продажи, работать с заказчиками, искать проекты. Ну и тогда, конечно, все можно будет сделать и добиться совместного успеха. Немножко про схему работы с заказчиком. Эти вопросы тоже часто приходят от партнеров, хотя, по сути, эти принципы не менялись ну, уже сколько там почти 15 лет за все время существования 3CX, но все равно до сих пор часто спрашивают, поэтому хочу еще раз рассказать: политика вендора не приветствует длинной цепочки продаж. То есть мы считаем, что работать с заказчиком должен партнер первой руки, который может оказать компетентную поддержку, у которого есть сертификация, у которого есть какой-то статус. Ну и, соответственно, схема работы получается простая. Есть производитель, есть мы как дистрибутор, есть сертифицированный интегратор, любая компания из вас, кто сейчас смотрит это, этот вебинар, ну и, соответственно, заказчик. Потому что, на самом деле, да, часто получается, особенно в прошлом, были такие ситуации, что, например, какая-то компания закупает лицензию 3CX, перепродает ее какому-нибудь локальному интегратору, например, те перепродают ее монтажникам где-нибудь в Петропавловске, Камчатском там она уже ставится заказчику в итоге, ну во-первых, это всем неинтересно потому что все заработали по 3% непонятно зачем вообще, где, где здесь бизнес, во-вторых, в итоге заказчик не понимает с кем ему общаться, кто решит его задачи, кто поможет настроить АТС, проконсультирует по оборудованию дополнительному и так далее, и так далее, потому что ну, понятно, когда все идет через четвертые руки, там уже компетенции ни у кого не хватает, кто-то на каком-то этапе просто перепродал ключ, не понимая, что вообще это за буквы, так что так делать не надо. Ну, опять же, повторюсь, что, естественно, мы тут ни в коей мере законы Российской Федерации нарушать не будем. Естественно, это законом не запрещено продавать в рамках действующего законодательства то, что можно продать кому угодно. Это именно рекомендация, просьба, настоятельная рекомендация для того, чтобы всем в канале было лучше и проще работать. Заказчики получали более качественные, качественные услуги, более качественное обслуживание, техническую поддержку, интеграторы больше зарабатывали, ну, а мы, соответственно, увеличивали количество партнеров, которые общаются с нами, и тоже могли получать от нас из первых рук всю самую последнюю информацию, техническую поддержку и коммерческую поддержку. Также напоминаю, что политика вендора запрещает продажу лицензии ниже рекомендованных розничных цен с учетом НДС. Как раз про это говорил. Два слайда мы это обсуждали. Но, конечно же, стоимость внедрения интеграции, технической поддержки и так далее, так далее, партнер каждый устанавливает для себя сам. То есть партнер может сам выбирать наиболее выгодную для себя модель бизнеса, чтобы больше заработать делать своих заказчиков более успешными, счастливыми и довольными, как вам нравится. То есть у нас есть партнеры, которые оказывают бесплатную техническую поддержку при условии покупки у них лицензии. Кто-то оказывает техническую поддержку за деньги по годовым абонементам. Кто-то по почасовой оплате. Кто-то делает интеграции бесплатно. Кто-то делает интеграции под каждого заказчика просчитывает индивидуально. У кого-то есть готовые модули интеграции, которые они продают по фиксированной цене. Так что здесь каждый волен делает то, что считает нужным, никаких ограничений нет, но главное, что помните, что 3CX это не только маржа 15-20-30-35% с лицензией, это еще и большая возможность дополнительного заработка на интеграциях, на технической поддержке, на обучении, на каких дополнительных сервисах, на всем, что связано с телефонией, ну и, конечно, на оборудовании. Понятно, что реализовать проект на лицензию, например, 3CX32 Professional не так интересно, как реализовать такой же проект, но еще туда же продать, например, 200 телефонов. Так что обращайтесь, давайте реализовывать комплексные проекты. В этом плане все получается очень клево и интересно для партнеров потому что в первый год можно заработать сразу много на оборудовании на первичные поставки на настройки на интеграциях и так далее ну а лицензия сама по себе то годовая то есть уже потом из года в год получать прибыль доход ну уже по сути ничего не делая потому что один раз проект реализован и оборудование и софта ненадежные ну, по опыту наших партнеров там проблемы у заказчика возникают крайне редко многие годами не обращаются потому что все работает но ваши счета будут оплачиваться так что прибыль нельзя не только, как говорится, капакс но еще и ОПЕКС Каждый год можно в этом плане получать. Да, и напомню, что в 3CX отсутствует глобальная система регистрации проектов. Она как раз отсутствует, поэтому тоже никаких <с вопросов с точки зрения антимонопольного законодательства здесь быть не может. Наверное, поэтому так открыто, не стесняясь, про это все рассказываем. Все партнеры в любой проект получают скидку по своему партнерскому статусу. То есть здесь каким-то партнерам игрокам на рынке нравится вообще, в принципе, система регистрации, защиты проектов, защиты инвестиций. Кто-то считает, что дискриминация так нельзя и все вольны делают то что хотят вот это как раз второй случай который должен нравиться тем партнерам которые выступают за эту позицию все получают скидку, могут работать в разных проектах, однако мы, конечно, понимаем, что часто партнеры вкладывают много своих инвестиций и времени, сил, компетенций в развитие проекта и было бы обидно его потерять, потому что кто-то другой тоже на последнем этапе, может быть, уже в него залез или когда там какие-то открытые торги проходят. Поэтому вы можете и мы призываем регистрировать проекты не на стороне вендора, а у нас компания Epimatico. Мы все это систематизируем, проверяем, ведем учет всех НН всех проектов России. И тем партнерам, которые первые зарегистрировали проект, заявили о своем участии в нем, о том, что они какие-то инвестиции в него вкладывают, что они там работают с заказчиком. Мы даем дополнительную скидку именно от нас, от дистрибутора, в дополнение к официальной скидке от вендора. Так что в этом плане, каком-то смысле, защита ценой есть. Так что обращайтесь, это все работает, все сможем сделать. Дополнительные преимущества вообще о работе с 3CX не, не могу не напомнить, потому что их много, и какие-то, может быть, не такие Очевидные. мы любим комплексные проекты, особенно я призываю реализовывать проекты на основе ПО cx и оборудования от Fanvil, ну наверное в первую очередь, потому что я в компании Пиматика занимаюсь этими двумя брендами. Там мы готовы предоставлять дополнительные скидки и помогать дополнительно при реализации таких комплексных проектов. Во многих отраслях оборудование Fanvil как бы синергируется, 3CX, и открываются лучшие стороны и того и другого. Например, это отельные проекты, которые я сегодня уже упоминал, ну и например у Fanvil есть целая линейка именно отельных телефонов для гостиничных номеров, которые рекомендованы вендором 3CX, есть полноценная совместимость, все проверено, так что все прекрасно будет вместе работать, но мы еще готовы давать дополнительные скидки, потом еще какие-то подарки, <ребейты>, ребейты, в общем бонусов здесь можно получить много. За истории успеха мы также даем призы, подарки и денежные призы. Ну, условия периодически меняются год от года, но были, например, моменты, когда за комплексный отельный проект 3CX плюс Funville можно было получить. 500 долларов от одного вендора, несколько сотен евро от другого подарки от дистрибутора и все это как бы прекрасно вместе синергировала так что возможность всегда есть следить за новостями обращать все расскажем покажем и в принципе присылайте вашу истории успеха но за нами уже не заржавеет возможно компенсация маркетинговых активностей но тут конечно их надо согласовывать понятное дело мы естественно не будем дополнительно помогать например на онлайн рекламе по принципу купить 3x у меня мы не делаем преференции одним партнером перед другими то есть здесь не за счет там помощи дистрибутора вендора или каких-то вливаний в рекламу заказчик должен покупать лицензии и продление у одного или другого партнера а за счет компетенции технической поддержки базы знаний и так далее но если это какие-то мероприятия для новых заказчиков или тоже онлайн реклама но по принципу переходите со старинка на 3 CX, например то конечно это все мы поддержим в том числе и финансово ну, Надеюсь, удалось донести мысль. У 3CX стабильный прайс-лист в евро. Наверное, в 2023 году это не так актуально уже, как в 2022. В прошлом году из-за колебаний курса различных валют ну, относительно рубля, конечно, российского, я имею в виду. Очень многие вендоры, ну, практически все мировые производители, которые продолжали работать в России, меняли прайсы, увеличивали цены. Дистрибуторы тоже добавляли лишние какие-то свои личные комиссии и так далее. По 3CX такого не было. Ну, понятно, что в рублях цена менялась из-за того, что менялся курс рубля евро. Но в евро прайс был стабильный, никаких изменений не происходило и в будущем тоже не будет в этом плане. У нас все хорошо. 3CX-компания из Объединенных Арабских Эмиратов никаких ограничений по работе в России не накладывает, так что не переживайте, все будет и продолжает официально стабильно работать. 3CX это в первую очередь ПО, это софт, это именно программная коммуникационная платформа, поэтому сток бесконечный, а срок поставки, ну, по сути, один день, ну, по факту даже зачастую быстрее, потому что ничего не нужно доставлять, ничего не нужно производить, все готово. В этом плане очень удобно и классно торговать лицензиями, и многие наши партнеры очень это любят и понимают преимущества таких решений. И еще одно отличие от некоторых мировых производителей, в том числе, от некоторых ушедших уже с рынка Российской Федерации, но все равно апгрейды и расширение лицензий в 3CX происходит без каких бы то ни было дополнительных переплат. Только математическая разница в цене. Притом, естественно, отталкиваясь от количества оставшегося периода работы лицензии остался например месяц 30 дней то это 1 12 от разницы в цене меньше и больше лицензии то есть никаких здесь переплат штрафов лицензии на расширение еще каких-то других требований чтобы заплатить больше денег как было у других производителей как есть у некоторых других производителей нет так что нет рисков и не должно быть опасений в том чтобы например сначала попробовать поставить лицензию 3x какого-то меньшего размера или редакции если есть сомнения какую взять и непонятно что использовать, а потом в любой момент доплатить, докупить, расширить свою лицензию, как только это будет нужно. Про бесплатные лицензии нельзя не сказать, но, опять же, попробовать продукт 3CX можно не только его купив, но и абсолютно бесплатно, естественно, тестуют реальные ключи есть. Возможно, вы уже Читали рассылку, все партнеры получали. Также новости в блоге 3CX опубликованы. Информация приходила порционно по условиям предоставления бесплатных ключей. Попытались свести в, в один слайд ключевые все моменты. Все реальные ключи стандарт 4SC, активированные до 1 января 2023 года, будут действовать до 31 декабря 2024 года при соблюдении некоторых условий, которые описаны на сайте 3CX. Заходите в блог 3CX. Ну, понятно, что кликнуть по ссылке на экране. Видеоконференция не получится. Да, ну вот Елена эту ссылку положила в чат, так что можете по ней перейти. Есть некоторые нюансы использования этих реальных ключей, но до конца 2024 года так или иначе, ими можно пользоваться. Так что это вариант еще есть. Реальные ключи же, активированы с начала этого года, с 2 января 2023 года, действуют в течение 60 календарных дней и работают они в конфигурации Professional 4SC, но по истечении 60 дней они будут деактивированы. Ну, то есть, по сути, станут ключом на 0 одновременных вызовов. Также все коммерческие ключи в случае неоплаты их продления и истечение срока действия. Да, наверное, сейчас Елена меня попра... поправит. Тоже здесь менялись условия. Все коммерческие ключи в случае неоплаты их продления будут деактивированы. То есть ну даже до 30 июня этого года они уже работать не будут. Но ну, также станут ключами на ноль одновременных вызовов. Но в любой момент их можно будет также проапгрейдить, вернуть на коммерческую стезю и продолжать пользоваться. Ну и, конечно, как раз про тестовые ключи, то, что я обещал сказать. Как сейчас это устроено? Там тоже условия периодически менялись в прошлые годы. Ну, естественно, запомните все Сложно и следить, но вот как это работает на 29 марта 2023 года. В любой момент заказчик может запросить апгрейд своего тестового ключа через любого авторизованного партнера 3CX до нужной редакции и до нужного количества одновременных вызовов. То есть, условно говоря, хоть Enterprise тысяч одновременных вызовов. Срок действия такого ключа до 60 дней с даты активации, а не с даты апгрейда. Ну, то есть, если был активирован тестовый ключ стандарт 4 сц на 60 дней, прошло 30 дней. После этого сделан апгрейд. На тестирование более большего количества одновременных вызовов и расширенной редакции то останется еще 30 дней на тест поэтому чем раньше заказчик свой тестовый ключ проапгрейдит, тем больше времени у него будет на тест и также информация которая есть и в блоге была в рассылке но нельзя не повторить что ограничено количество допустимых вот этих тестовых подписок которые есть у каждого партнера в соответствии с их партнерским статусом у бронза это 5 у silver 25 голд 50 у платином 75 у титаниум 100 но и обращаем ваше внимание что, конечно, все тестовые подписки должны быть активированы на реальные e-mail конечных заказчиков. Не на какие-то там фейковые одноразовые e-mail, не на собственный e-mail компании-интегратора, а именно на конкретно конечных заказчиков. Это важное условие. Так что, если это правило не соблюдать, то эти ключи тоже могут быть ограничены. А вопрос в чате, что произойдет с бессрочным ключом, купленным давно, в случае, если не купить maintenance. Тут, опять же, да, может быть, Елена более точно ответит. Я знаю, что она есть в чате. Как это происходит Прямо сейчас, вот как раз, да, ответ Елены, что бессрочный ключ без оплаты продолжит работу без облачных сервисов, которые входят в мейнтенанс. Это правда, но ну, в целом эти условия были и раньше, что бессрочный ключ можно было использовать без мейнтенанса. Но, естественно, там не работала 3CX-туннель, видеоконференции, все, что идет через выбор TC, все, что идет через облачные сервисы, нужно установить собственные FQDN и собственные сертификаты безопасности. Но в этом случае, по сути, отрезка будет крутиться, как она работает в той конфигурации, как она есть, по сути бесконечно есть такие заказчики да особенно если это какие то закрытый кон контуры предприятия где нужна звонилка ну вот она как бы работает да по сути бессрочно тут проблем нет но мы крайне не рекомендуем такие варианты использовать ну, потому что заказчикам желательно всегда получать последнее обновление активную техподдержку последние сертификаты безопасности обновления баз безопасности да эту лицензию нельзя будет обновить про апгрейдить если с ней будут какие-то проблемы то с ней ничего нельзя будет сделать соответственно производитель не будет принимать какие каких-то претензий и вопросов по этой АТС. Ну, то есть, по сути, если что-то как бы случится с этой установкой, то ее нельзя будет восстановить, только купить новую АТС. Ну да, техподдержка не оказывается, тоже подсказывает Елена в чате, ну про, про это действительно я уже сказал. То есть, в общем, ну минусов достаточно много, поэтому, конечно, мы рекомендуем осуществлять годовые платежи, держать все установки своих заказчиков в активном статусе, чтобы у всех все нормально работало. Но, но формально, да, вы правы, все, как выше рассказали, будет продолжать работать. Так что... Такие варианты тоже есть пара слайдов анонсов совсем скоро пройдет вебинар технический от олега резников с кипра представителя вендора по версии 18 апдейт 7 что в ней нового там можно будет найти ответы на все ваши вопросы и задать новые поговорить с олегом в апдейт 7 много нового я не буду перечислять подробно все отличия. ну во первых это ей было в рассылках это описано в блоге 3cx также ну и собственно вот на вебинарах которые регулярно проходят тоже это будет рассказано регистрируйтесь да я по Понимаю, что вы сейчас с экрана эту ссылку, конечно, не нажмите и не перепечатаете легко, но на сайте 3CX в вашем партнерском портале все, вся информация есть, так что просто заходите, как обычно, регистрируйтесь на вебинар Олега Резника и получите информацию. Вебинаров от производителя нет в открытом доступе в записи их не бывает, но они проходят регулярно в прямом эфире, так что, опять же, если вы смотрите нас в записи, и 6 апреля уже прошло, не расстраивайтесь, заходите на расписание вебинаров от 3CX и регистрируйтесь на ближайшее, чтобы получить еще более новую, свежую информацию. Но один момент, про который хотел бы отдельно рассказать, что было сделано в седьмом апдейте, про это тоже есть отдельная статья в блоге 3CX, можете почитать. Упрещена настройка DECT. Конечно, ходят постоянно дебаты, разговоры, нужны ли вообще DECT-технологии, как они работают, кто-то является адептом использования мобильных телефонов, простых смартфонов. Кто-то считает, что будущее за Wi-Fi-телефонами. Кто-то это ADECT, но так или иначе, рынок достаточно большой. У нас много проектов именно с использованием ADECT-оборудования и построения микросотовых сетей, как на оборудовании E-Link, так и на оборудование Gigaset. Ну и, собственно, в Update 7 реализована упрощенная настройка ADECT-телефонов. Так что использовать такие проекты стало еще удобнее, еще проще. ADECT-устройства используются в различных Сферах, но часто у нас их берут автодилеры, опять же гостиницы, казино, ритейл, торговые центры, крупные гипермаркеты и другие сферы. Так что 3CX там тоже прекрасно подходит. Для многих заказчиков, опять же, еще раз повторюсь, гостиница как такой яркий пример, подходит вообще идеально. Так что приходите к нам, давайте реализовывать комплексные проекты, в том числе и на основе DEC технологий. Ну и не могу не упомянуть, что для адептов Wi-Fi телефонов переносных также у нас уже есть транзит. Совсем скоро приедут новые wi-fi трубки от Funville как альтернативу дект решения так что обращайтесь здесь тоже реализуется легко и просто их можно купить установить Ну и по сути wi-fi трубка является таким же тип телефоном просто переносным так что с от 3 cx тоже все будет прекрасно без проблем работать рассказал все что хотел надеюсь не слишком вас утомил пишите свои вопросы в чате в комментариях к записям или пишите на почту звоните по телефону всегда рады ответить и рассказать всем спасибо на этом я думаю будем заканчивать пишите ваши вопросы в комментариях. Мы в любых социальных сетях комментарии читаем, так что задавайте ваши вопросы. Если что, на все ответим. Всем до свидания.